Друзья, вареная колбаса Франкенштейн номер два. Это просто. Берем э, фарш вареной колбасы и набиваем его вот либо в эту филеечку, используем филеечку в виде оболочки, либо вот в эту грудиночку, ну, конечно, мы ее порежем, мы ее порежем на кусочки, да? И все, все очень просто. Дальше следите за руками. Раскладываем фарш по пакетикам и замораживаем тонким слоем. Эту грудинку я посолил заранее. Как солил, расскажу чуть позже. Пока мы ее режем на длинные полоски, чтобы потом набить фаршем. Делаем в центре отверстие на всю длину грудинки, для того, чтобы набить его потом фаршем. Наша грудинка станет оболочкой для колбасы. Оболочка наша для колбасы готова. Будем еще использовать филейки в виде оболочки. Да? Тут можно даже пальцем проткнуть, сделать отверстие. Начинаем готовить фарш-наполнитель. Добавляем 10 граммов на килограмм смесь для либеркезы или любой другой фосфат, содержащей смеси. И 20 грамм на килограмм нитритные соли. Фарш немножко подморозился, но внутри еще остался мягким. Добавляем 300 миллилитров воды на 1 килограмм мяса, 30%. Пока фарш измельчается, зальем кипятком нашу смесь пеструю, которая состоит из зеленой и красной паприки. Зальем кипятком на 5 минут и сольем потом лишнюю воду. Измельчение ведем до 12-14 градусов, не ниже. Погружаем в емкость и перемешиваем с паприкой. Равномерно распределяем паприку в фарше. Для того, чтобы набить филеечку, нужна самая тоненькая цевка. Для того, чтобы набить грудинку, цевка может быть любой. Ну что, упакуем наш франкенштейн. Кстати, те, кто э, не смотрели первую часть нашего франкенштейна, посмотрите, мы делали его тогда с сервелатным фаршем, а сейчас мы сделали с фаршем вареной колбасы. Смотрите, вот э, если ты бьешь до, до кончика самого фарша, он немножко вытекает. В принципе, не критично, ты положил, она прошла термообработку, сварилась и все хорошо держится. Но если тебе очень хочется, или если у тебя вот такая вот грудинка, которую я замазал сверху просто фарш вареной колбасы, да, лучше, конечно, сверху нанести и оболочечку, оболочечку в виде целлюлозной пленки. Вот целлюлозная пленка, да, вот она вот такая, она прозрачная, ты можешь в нее завернуть что-то. И положить. Но еще можно поступить хитрее. Так как эта пленка, можно же под пленку на кусок мяса нанести красивую какую-нибудь смесь специй. Вот у меня есть такая. Это называется наша смесь для, для гриля. вот Ее можно просто вот так вот насыпать густым слоем на пленочку. Шмякнуть сюда кусочек фарша. А, обсыпать его сверху. И нахлобучить сверху другим, другой стороной этой пленочки. Получается практически колбаса, только веселее. Пленка отлично прилипает, она же целлюлозная, она отлично прилипает к мясу. И отлично держит потом форму. И в холодильнике полежит, отлично снимается с такой лаковой-лаковой корочкой. Еще вариант смесь Мексика для тех, кто любит поострее. Здесь лучше использовать, конечно, формовочную сеточку, когда у тебя кусок большой, а пленочки маловато. А некоторые куски можно просто Просто обсыпать специями, любимыми специями любыми. Наши красивые конфетки просто укладываем равномерно вдоль потока струи воздуха. Это даже без, без шпагат, видите, ровненько красиво. Главное, чтобы была конвекция. Термообработка у них, конечно, стандартная у всех, естественно, у всех стандартная. Только вот эти тоненькие будут готовы чуть-чуть раньше, чем вот эти толстенькие. Сначала отставим 60, для того, чтобы они согрелись где-то минут на 30, а потом 80 градусов до достижения 70 градусов внутри. Когда будет внутри куска 60, налейте немножко воды в поддон, чтобы увеличить скорость проваривания, так скажем, да? И все, догнали до 70, все готово. Увидимся через 4 часа. Ну пришла пора пробовать, и с чего мы с вами начнем, друзья мои? Давайте, наверное, с самого красивого, с беременных филеек. Как вам? Так, э -э, это в оболочке, это тоже в оболочке, но без обсыпки. Пока в стороночку отложу, чуть-чуть позже. А вот это в обсыпочке, смотри, какая, смотри, какая она классная. Ай, она просто как какой-то кусок медового удовольствия. Давайте порежем. Поры, конечно, мне чуть-чуть не нравятся, а с другой стороны все очень и очень наглядно. Смотри, что получилось. Вот такое фантазийное изделие. Снаружи розово, внутри достаточно серенько, да, и много-много паприки. Ну, собственно, как я и планировал. Да, попробуем. Паприка перебивает все. Ну, это очень вкусно. М -м -м -м. Дальше. Это я, собственно, к какому празднику хочу приурочить, ну, к 8 марта. Милые женщины, вот мне хочется, чтобы вас каждый день, ну, хорошо, через день мужчины готовили на вашей кухне, были всегда бритыми, не как вот эта грудинка, а вот нормально. И чтобы у вас было любовь, счастье, тихая радость дома, детский смех, ваши бабушки, и ваши внучки все вместе, с вами вместе, сидели за одним столом. Вот как я сказал. Мне очень нравится, когда четыре поколения собираются в одном доме. Вот это здорово. Я желаю вам долгой жизни. Да, в принципе, что я хотел, только мне поры мешает. Эх, балсы срезаем запоры. поры. Ай. Во, во, во всем остальном идеально. Все отлично. Все хо ро А мешают. Да. Вот такие вот изделия. Дальше пробуем, смотрим. Так, что у нас тут получилось? Тут пока просто грудинка. Пока просто грудинка где же у нас беременная родинка, ну ну-ка, вот она пошла, красоточка. вот такое изделие, ну дальше, что будет, вы сами знаете, да, примерно то же самое, что, с чего мы и начали, Сергей Александрович, ты себе какой кусочку заберешь, вот такой или вот такой, какой, такой, ну шик, я тоже так подумал, зеленый цвет всем нравится, а, вот уже не совсем зеленый, смотри. А зато какая, какая шкурочка будет нежная, жувабельная. Вот такие изделия мы и делаем с вами. Прошлый франкиштейн был с рисунком сервелатным. Этот франкиштейн с таким фантазийным. Все, ребят, все, что хотел, я вам порезал. Спасибо большое, милые женщины, за вашу помощь. Спасибо моей любимой жене Ксюше за ее огромную помощь. Вот в снятии и организации всего этого нашего мероприятия. Ем колбаски. Всем благ, всем хорошего настроения, и всем весенней радости. Шкурочка прям в идеале. Mm. Сочная, нежная, паприковая. Mm. Че так раньше не делал? Класс. Сюша, иди пробуй. стали Отлично. <ривотворительный Beat disag fills> <ривотворительный Beat> <ривот>